Приветствую, друзья! Вновь с вами канал Секреты Ютубера. И сегодня я вам расскажу и покажу про одну из самых, на мой взгляд, лучших программ для деинсталляции приложений из вашего ПК. Ну что ж, начинаем? Поехали! Сейчас мы с вами наконец-то и увидим ту программу, которая поможет полностью качественно очистить э, операционку вашему. От не только тех программ, которые установлены, но и от хвостов уже ранее удаленных программ, которые вы удаляли до этого, и что-то наверняка пошло не так, может какие-то хвосты остались, или, что наиболее вероятно, хвосты, которые были оставлены самой операционной системой Windows. Не секрет, что при... Удаление программ стандартными способами что-то да и остается постоянно сделано это намеренно разработчиками чтобы оставлять своеобразные маркеры которые будут говорить в дальнейшем тем или иным платным программам что они уже устанавливались и испытательный срок так или иначе был задействован ну в общем не будем тянуть кататься неизбежное поехали посмотрим тем более программа это позволяет бороться эффективно достаточно и с, с наболевшим для всех для нас браузером Microsoft Edge. Давайте посмотрим, какими способами можно удалить программу. Ну, самый простейший способ, стандартный, я бы сказал, для тех программ, которые вы видите на экране, которые у вас сейчас установлены, это отмечаем программу в списке. Далее. Нажимаем кнопочку «Удалить». Так, в появившемся окне, смотрите, самое важное. Вы можете отметить «Создавать точку установления системы перед деинсталляцией», «Создавать перед деинсталляцией полную копию системного реестра». Это хорошо, если вам необходимо в дальнейшем восстановить это приложение. Если вы не хотите восстанавливать ничего, я бы советовал эти галочки Убрать, потому как э, это будет увеличивать э, занимаемый объем на вашем компьютере. То есть, грубо говоря, будет жрать свободное место. А вот эту галочку ⁇ Автоматически удалять все найденные остатки ⁇ я бы рекомендовал... Установить в любом случае. Тогда программа проанализирует весь э, реестр, все файлы туда-сюда. И все найденное тоже почистит. И нажимаем кнопку «Продолжить». Сейчас запускается стандартный э, установщик программы, который предусмотрен разработчиками. Как только программа будет удалена, нажимаем кнопку «Поиск». Ну что ж, вот вы видели, как прошло процедура сканирования, что найдено было в реестре, удалено, папки «Файлы найдены» тоже удалены, нажимаем «Закрыть». Все, наша программа удалена. Конечно, процедура эта достаточно длительная, особенно если... Информации много на компьютере уже накопилось, но говорить, лучше иногда подождать немножечко, набраться терпения, чем потом мучиться с теми или иными неприятными ситуациями. Далее, далее, далее, давайте посмотрим вот такой метод. Если мы не видим нашу программу среди а, списка установленных, мы можем зайти в принудительное удаление и здесь в строке поиска а, набрать, например, то есть я... на Набираю название программы, ну, то есть это наш Microsoft Edge я хочу удалить. В самой программе есть уже специальные журналы системные, которые описывают, как удалять те или иные программы. И если соответственный журнал есть, то он будет задействован. Ведь тут есть две программы он нашел и семь журналов. Нас интересует, естественно, Microsoft Edge. Выбираем ее. Нажимаем далее. Программа пошла проводить анализ системного реестра. В данном случае точка восстановления создается автоматически на всякий противопожарный случай. Вдруг сейчас какой-нибудь сбой произойдет, и чтобы не было проблем, делается копия системного реестра. Создается точка восстановления, чтобы можно было бы откатиться. Если программа находит какие-то остатки, то необходимо нажать кнопку Выделить все весь список найденного. Выделяем. Далее нажимаем кнопку «Удалить». Естественно, подтверждаем наш выбор. Автоматически видите, что Microsoft Edge был удален из автозагрузки. Теперь уже программа ищет э, различные файлы и папки, которые относятся к этому браузеру. Также, также нам нужно выделить все. Нажать кнопку «Выделить все» и нажать кнопку «Удалить», чтобы очистить все найденные остаточки. Теперь, когда все удалено, наконец-то нажимаем кнопку закрыть и закрываем полностью наше окошечко. Ну, по сути дела, на этом все. Все, что я хотел вам показать, рассказать. Программа очень хороша, очень эффективно удаляет, чистит все. Возможности у нее достаточно много. Более подробно я буду рассматривать это все на своем аккаунте Boosty, где вы... По сути дела, можете скачать также эту программу. Если не хотите искать в интернете, мучиться, тем самым, скачав ее у меня в аккаунте, вы поможете развитию проекта, развитию канала в дальнейшем. Потому что без вашей поддержки это становится делать все труднее и труднее. Потому что, как вы знаете, YouTube он отменил рекламу для российских пользователей. Ютуба, соответственно, авторам не приходит монетизация. Она может приходить от других пользователей, зрителей, которые проживают вне Российской Федерации, но их обычно единицы, потому что, ну, сами понимаете, русскоязычные каналы в основном смотрят русскоязычные люди. Соответственно, процент просмотров из других стран он минимален. Поэтому заходите. Ко мне на бусте, качайте, поддерживайте канал, можете, можете не качать ничего, можете просто донатиком поддержать развитие канала, буду очень вам благодарен. А если информация вам действительно была полезна и важна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, не забывайте про колокольчик, ну, что вам объяснять. С вами был канал Секреты Ютубера, всех вас люблю, обнял, поднял.